Одноклубники, всех приветствую! На обзоре у нас сегодня сразу два буксировщика. Букс на 600 гусенице и длиной 1,70 м. И букс на 500 гусенице длиной полтора метра. То есть стандарт. А на буксировщике модель Лонг установлен двигатель Zonction GB460, ручной запуск. Подвеска здесь представлена подпружиненные цельно-резиновые колеса. А на 500 буксе представлена подвеска на катках. На буксе установлен двигатель Zonction 190F что соответствует 15 силам. Данный букс обновлен тем, что трансмиссия с подмоторной плитой теперь находится на одной площадке. Мы позаботились о вас. Это сделано для того, чтобы когда вы натянули цепь, ослабили все вот эти гайки, которые держат с площадкой рамы. И трансмиссию с двигателем сдвинули назад, чтобы у вас размер вариатора, это 265, не потерялся, а натянулась только одна цепь. Этот размер теперь исключается из регулировки его мы выставляем при изготовлении такую установку можно практически на любой другой буксировщик установить, что очень удобно на буксировщике Long здесь установлен реверс редуктор букс будет управляться с модуля толкач по просьбе был установлен гидравлический тормоз подреверсная и подмоторная площадка объединена в одну а подмоторные основания с подреверсной плитой объединены на одну площадку. Это также позволяет легко натягивать цепочку и не терять правильных настроек. Данные буксировщики отправляются нашим одноклубникам. Пятисотка это Свердловскую область, город Тавда. А Лонг поедет в город Киров, Кировская область. Данные одноклубники есть у нас в группе, состоят в нашем клубе. Будем ждать от них видео, отзыв. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!